Всем привет! Это интернет-магазин 812photo.ru Недавно к нам завезли новые зарядные устройства для фотокамер на два аккумулятора. К особенностям можно отнести Заряд одного или двух аккумуляторов Выбор тока заряда 1000 мА или более быстрый 1500 мА для одного аккумулятора При заряде двух аккумуляторов ток становится в два раза меньше USB-вход для заряда других устройств Интеллектуальный контроль автоматически определяет напряжение батареи, исходя из этого выбирает нужный вольтаж, а также предотвращает перезаряд. Функция предварительной зарядки для восстановления батареи. Например, когда напряжение батареи ниже допустимого, зарядное устройство автоматически восстановит нормальное напряжение батареи. При заряде используется метод CC-CV, что позволяет эффективно до 100% заряжать аккумулятор. Данным зарядным устройством мы можем заряжать как оригинальные зарядные устройства, так и неоригинальные. С одной стороны мы видим разъемы для питания от розетки с напряжением от 100 до 240 вольт и вход 12-24 вольта от прикуривателя автомобиля. С другой стороны USB-выход со стандартным напряжением 5 вольт и током 2,1 ампера. Подключаем к розетке, активируется дисплей. Устанавливаем первый аккумулятор. Через несколько секунд устройство показывает уровень заряда 90%. Зарядное устройство находится в режиме L. То есть работает с током заряда 1000 мА. Переключаем в режим H с током заряда 1500 мА. Затем устанавливаем второй аккумулятор. Уровень заряда такой же, 90%. Напомним, при заряде двух аккумуляторов ток заряда в режиме L составляет по 500 мА а в режиме H по 800 мА на каждый аккумулятор. Теперь попробуем подключить телефон через USB. Начинается заряд. На дисплее телефона и зарядного устройства появляются соответствующие уведомления. Переключаем в режим H. Зарядка через USB отключается. Возвращаемся в L. Снова началась. Подключаем второй аккумулятор и делаем выводы, что зарядка через USB Возможно, только в режиме L. В режиме H устройство отдает все силы для заряда аккумуляторов. Возможно, вы заметили, второй аккумулятор себя странно ведет. В этот раз мы вставили нерабочий аккумулятор, который даже не запускает камеру. Вот такую реакцию следует ожидать от плохих аккумуляторов. По инструкции производителя нельзя вставлять в устройство плохие аккумуляторы. На данный момент... У нас в наличии есть зарядное устройство для аккумуляторов. Canon LP-E6. Nikon enel 15 Sony NPF серии. Nikon enel 14 А еще у дисплея есть красивая подсветка. В комплект поставки входят зарядное устройство и шнур питания от розетки. Вам понравился наш обзор? Нажимайте «Мне понравилось» и подписывайтесь на наш канал.